Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня речь пойдет о светодиодных светильниках CityLux CL712 TAO. Светильники выполнены в стиле минимализм. Четкость, ясность, простота – это то, что сейчас очень востребовано. И это не декларация бедности, а тщательно продуманная эстетика простоты и свободы. Важной внешней особенностью является то, что вся лицевая сторона светильника светится благодаря сверхтонкой рамке толщиной менее двух миллиметров. Модели доступны в следующих вариантах исполнения. Форма – классический круг и квадрат. Цвета – черный, белый и матовый хром. Мощность – 12 Вт, 18 и 24 Вт. Цветовая температура – 4000 Кельвин. Традиционно для марки информативная упаковка распакуем. В комплекте инструкция и крепеж. Посмотрите, светильники достаточно тонкие, высота всего 36 мм. Корпус и рассеиватель светильника выполнены из высококачественного полимера. Светильники очень легкие. По типу размещения светильники настенно-потолочные. Тип крепления планка. Кстати, она здесь очень интересной конструкции. Торцевые части планки Просто защелкивается в приемной части корпуса светильника. И никаких видимых элементов крепления. Смотрите. Кстати, в комплекте светильника есть монтажный тросик, за который подвешивается сам светильник, освобождая ваши руки для подключения питания. После подключения светильник крепится к монтажной планке фактически в одно движение. Очень удобно. Конструкция позволяет при необходимости слегка поправить светильник на поверхности. Если необходимо светильник снять, приложить нужно чуть больше усилия. Обратите внимание, какое мягкое и равномерное свечение всего рассеивателя. Ни мерцаний, ни пульсаций, а это здоровье ваших глаз. Светильники серии отлично осветят помещение от 3 до 9 квадратных метров. И... Традиционно для сети встроенный ступенчатый геймер, управляемый с обычного настенного выключателя. Первое включение всегда 100%. Если интервал между переключениями меньше 2 секунд, происходит регулировка яркости 50%, 25%, 10%. Ну и пару слов напоследок. светильники серии Tau благодаря своему дизайну и функциональным возможностям отлично подойдут как для жилых, так и для технических помещений и будут служить вам долгие годы. На этом прощаюсь с вами, до новых встреч, свет вашему дому!